Давайте проверим, как работает модерация в системе telegramba.com. Видим, что во вкладке настройка есть такой рычажок, что можно включить модерацию Сейчас он выключен, перейдем во вкладку доступ Нам нужно добавить пользователя в редакторы Пользователь добавляется по юзернейму в Telegram а в системе, не в Телеграме, а именно в Telegram. То есть нужно знать, как пользователь зарегистрирован Добавляем его Как редактора, вот я в шаге добавил Редактор можно добавить как администратор, но редактор нагляднее Переходим в настройки и включаем модерацию теперь я перехожу э, в другой браузер в аккаунт этого самого Шеги и вижу, что у меня появился э, канал и интересное кино нажимаю создать пост, создаю какой-то пост сохраняю, отправляю на модерацию да, можно эту модерацию отменить в какой-то момент, ну если что-то перепутал мы не будем, смотрим в аккаунте администратора появился бейдж где написано, что пост отправлен на модерацию откажем э, мало текста нам и отправим на доработку у редактора теперь появилось сообщение о том что нужно доработать пост ну мало текста давайте добавим еще текст отправим на модерацию повторно а на аккаунте администратора уже одобрим и теперь мы можем делать с этим постом все что угодно публиковать доредактировать или планировать его публикацию вот так вот просто можно Устроить модерацию с редактором и администратором в сервисе Telegram.com